Представьте себе твердость дерева, соединенную с выносливостью резины, долговечностью пластика и красотой деревянной поверхности. Представляем вам хозяйственные блоки «Фьюжн». Они стали прорывом в современном дизайне. Они отлично подходят к любому садовому окружению. Хозяйственные блоки ⁇ Fusion.